Продолжаем осуществлять мечту всех э, любителей взломать соседский Wi-Fi. Получили хэншейк. Спросим, а что дальше делать? Ну, например, вернуться в главное меню. И все, что здесь мы можем сделать, меню э, оффлайн расшифровки VPA, VPA2, 6. Он говорит... Э, можно, вот ну, уже хэндшей твой захватил. Смотри, могу его хэшкетом попробовать поломать, но хэшкет не работает в виртуальных машинах. Хэшкет мы будем с вами использовать на винде, либо на Linux машине, если у вас он установлен прямо с драйверами видеокарта. Aircrack атака по словарю в отношении закупаченного файла. Ну, что-то мало эффективно будет, потому что процессор много не даст а так а методом грубой силы в отношении захваченного файла максимум что это может дать для быстрой так сказать проверки это ну смотрите у меня пароль стоит на моем м -м, handshake файле godzilla вот так вот годзилла. 8 м -м, 8 значений Посмотрим, как будет атака методом грубой силы на процессоре долго происходить. Угу. Заход... Использовать мой хендшейк, да-да, да-да, скажу 8 и 8. Символы нижнего регистра, символы верхнего регистра, цифры, символы, буквы, ну представляете, да, давайте посмотрим ну, сколько символа нижнего регистра займет. Годила написала на маленькими буквами, да, давайте. При том, что у меня не слабый процессор, у меня i7 4,7 ГГц. И выдает он немало такие 10 почти 11 тысяч килохэши ну давайте я поставлю на паузу посмотрим может удастся подобрать годил наш ну как вы видите прошло 10 минут и перспективы у нас не очень радужные так сказать мы даже не добрались до регистра первой буквы. И что сказать, 10 минут или ключей уже потратили 7 миллионов, да, 7 миллионов ключей. Раз, два, три, раз, два, три, да, 7 миллионов ключей. Там со скоростью примерно 13 тысяч ключей в секунду пробовали. В итоге я остановлю наш эксперимент и скажу, что на процессоре, методом brute force, сейчас вы ничего не добьетесь. Либо вам нужен словарь, об этом мы поговорим дальше. Либо есть хитрый способ использования так называемых радужных таблиц. И вот оно. Пока говорим только о процессоре. Пока не трогаем м -м, видеокарты. Так что увидимся в следующем видео. Как я скажу, как можно этот пароль быстро взломать на процессоре без использования видеокарты.